Скажите, пожалуйста, о тренинге простирания. Ну, я начну. На тренинге простирания я была уже несколько раз, и практику эту проходила как в центре на обучение, так и занимаюсь и делаю ее дома. Что хочу отметить? Наверное, если анализировать какие-то свои чувства и эмоции, которые посещали меня, когда мы обучались первый, второй, третий раз, то ощущения у меня были больше на физическом теле. То есть эту практику я делала с учетом больше все-таки физики, то есть работа с телом, дополнение к йоге и чувствовала очень хороший результат но он был больше на физике. В этот раз тренинг был настолько чудесный, волшебный, сакральный и энергоемкий. Было такое единение с учителем, настолько было все мощно прокачано энергией, и впервые, вот это вот прям, повторюсь, что это прям вот физическая практика для меня стала духовной практикой. Я почувствовала именно в состоянии занятия, когда мы делали эту практику, именно то единение с Духовным, вот с Высшим. И впервые, наверное, вот когда ты делаешь вот именно эту практику, я почувствовала состояние медитации. То есть, понимаете, я стояла вот, в вертикальном положении, и я просто переживала, что я сейчас и упаду, потому что было настолько вот это медитативное чувство, настолько было хорошо, что просто хотелось зак закрыть глаза и вот чувствовать и, и находиться в этом состоянии. То есть это было какое-то нереальное ощущение. Ну, да. Спасибо. Согласна с Томой, я в этот раз почувствовала, что как будто дух, душа и тело слились, и вот ты можешь делать упражнения, повторять мантру, и при этом ты чувствуешь очень высокое состояние медитации. Было ощущение общего потока со всеми участниками семинара, абсолютно другое, раньше на других тренингах я такого не ощущала, и очень интересно, что ты как бы находишься, ты не сидишь на столе, у тебя не закрыты глаза, но при этом медитация была сильнее, чем иногда, когда мы занимаемся именно отдельно только медитацией. Я, например, ощутила очень яркий синий цвет, когда мы читали мантру Будды Медицины. Какие-то необычные для меня ощущения, не так часто у меня возникают такие вот ощущения цвета, энергии. И вот это совместное... Когда мы все вместе делали упражнения, читали мантру, все одинаково в одно и то же время, и было ощущение, что даже дыхание у всех одинаковое, но при этом пропадает полностью чувство тела. Ты не чувствуешь, ты ощущаешь вот эту энергию волны, ты ощущаешь энергию в пространстве, энергию внутри себя, как это все изменяется, но при этом ты не выпадаешь, а продолжаешь делать то, что нужно. Ты вот, как Томас сказал, не падаешь. То есть ты, ты можешь делать, но при этом высокое-высокое состояние медитации. Спасибо большое. Мы приглашаем вас всех посетить этот тренинг. Если вы еще не были, тем более.